Туда какой-то по памяти следствия, кто лезет вопрос? По я поэтому и спрашиваю, когда вы не забиваете? Нет. А вы его полно должны пустить? Пустой, не заполненный. Ну, вы вот, пустой. Я Нет, бы, вы его должны заполнить. А не обязательно. Хочу. Можно, а можно, пустой, можно смотрите, а можете заполнить, спрашиваю. можете можете заполнить, можете не заполнять. Это можете себе брать, можете домой забрать, вы можете что хотите. Я домой Нет, не надо, что у нас тогда будет... Достаточно Нет, смотрите, вы имеете право взять, ну как хотите, в принципе. Ну, ну, пожалуйста, пожалуйста, ну, пожалуйста, пожалуйста. ну как бы, как, как хотите вообще. Мне не нужно. Не, не, не, не, вот это мы проследим, чтобы не поставили. Это вы гарантируете. Я поставить. Тогда. Хотите проставить прочерки? Да, интересно, конечно, Добой. что бы мы всем сделали, забрать домой или... Я говорю, вы больше забрать домой, вы все поставить в прошерке, вы можете все это самое. Слушай, правда, пацан. Как мы не вовремя отошли, да? Давайте, давайте, да, да, да. Туда, туда или сюда, ну я, да, да. в любом случае. Дальше отсюда да, это я, это я, тут и забирать не пытался сказать, как я, что делать Я нише звоню скаловую. Можете в горячую линию позвонить. Алло, привет, Миш. ты вот не вовремя ушел. Тут как раз интересно началось. Тут какой-то началось интересное. Тут это вот этого человека задержались с пачкой бюллетеней. Сейчас вот думаю, что это самые полицейские тут оформляют. Сейчас девушка с пачкой бюллетеней. Вброс, готовился. Да, давай, давай. Миша еще подойдет. А, А, А, я просто А, почему он не зарегистрировал? вообще что здесь такое происходит? Я решил раз подойти и спросить. Вы Пусть... на какой участок вы направлены? Вы на участок... да. Я я что, что вы с ней Стою, жду. Что вас. Меня ждёте или наряд? Вас. Меня ждёте. Ну, скажите мне. Что я что при... сказать? Скажите, что у нас а тут происходит? Говорят, подозрения на бюллетене. А, ну, говорят, значит, говорят. Понятно. Вы какие-то действия предпринимать будете? Я? Так, нет. А заявление о правовании а. приняли? Приняли. Нет. Вы не сотрудник приняли. полиции, да? Можно я вас... Да. Вы сотрудник полиции. Вы закон о полиции читали? Там говорится такая замечательная вещь о том, что любой сотрудник полиции, опять же, будет, конечно, предотвращать правонарушение. Ну и в случае, если оно все-таки произошло, или есть подозрение на совершение правонарушения. Крупноплано снимается. Первым случаем. А тут сейчас, понимаете, дело идет... Это косвенные лица. И да, не имеют прав. имею права избирателей снимать... А... А, Оказалось, крупноплано не снимать. У вас, пожалуйста, тоже есть. Вдруг вы понимаете. тоже свидетелем будете по данному уголовному делу приходить. Добровольное дело? А? Нет, это не добровольное дело. Понимаете, это мы, не здесь не фиксируем, не фиксируем. мы здесь фиксируем состав уголовного права. Понимаете? Нет, конечно, не но Факты собираем. Если вы потом не захотите, это... Я вам делаю замечание. Замечание вы будете делать, я не знаю, где и кому а Меня охраняет закон о Понятно. понятно. Ой, Расскажи, пожалуйста, обстоятельства, что произошло. Давай, вот смотри, что было. Тут mm -hmm. стоял человек, член комиссии справиться вещательного голоса. Uh -huh. Он заметил, что девушка пачку беременений ага. а, где-то достала. он кричал, полиция вброс что то такое. И соответственно, ну вот задержали, предотвратили. Ага. Соответственно, вот она стоит здесь. Ага. А, полицейский подошел, вызвали сейчас еще наряд полиции. Понятно, а наряд полиции кто вызвал? А, наряд полиции вызвал, по-моему, полицейский же, После который был. Старший, да, скорее всего, да. да? И а вот заметил, вот сейчас скажу, вот. Тот молодой человек, который в вот стоит, по-моему, угу. слева. Косов, Там... Нет, за ним а ещё количество. один. что то изъятого уже заметно. Нет, они всё не изъяли. Да? Вот, что считают, что это всему ее собственность. Вот, если хочется вонить, наверное. Да, будет. вот мы видим, что голубая бумага линованная, Здесь написано «избирательный бюллетень» на краешке. Их там несколько, штук. большая пачка огромная такая, да? девушка что Я же правильно понимаю, что А Ну, Вот, как где-то все развалится как помочь, тем может что-то? проходите, голосование даже прекратилось ну тут, конечно, серьезные вещи а вы здесь тоже а не можете сказать, кто сделал заявление о правонарушении хотел бы взять в интервью человека в кто-кто-то из членов комиссии справился с голос. Кто-кто заметил, -то, что что в этот самый броск был? По -по -по мне кажется, вот этот человек. Я могу ошибаться. По-моему, -по вот он мне кажется. Да, по-моему. Я, я могу ошибаться. Нечего <весосвязь> такое? Все, все, все же. А, подожди, вот кажется, вот в этой куртке. Нет, а, вот. Ну вот, да. А что он не хочет? Не хочет комментировать. Что ж так, он же сам поймал, блин. А я только отошел от того, не состоял, -то, наверное, сколько я не знаю. Вот хороший вопрос. Мы даже не знаем. Попробуем. ее вместе с представителем. А девушка, Эй, где? Вы должны вот. ее запроводить, пока не перейдет маяк. И отправить ее в воде на работу а, да. Все. Ну, это а сейчас уже, уже стулы. А этот, соответственно, должен быть ну, человек, который... Мигом как вы председатель. Как, как, как быстро. Вы как э, сам О, вы он, как быстро. председатель, который на стороне закона. Да, вы прям это самое. Это супер председатель. И супер наблюдатель от Единой России. Ну, это, жаль, что слишком скромный. Да, мы... не хочет ну, да, да, да, герой дня просто буквально. Поймал. Да. Выехали, сказали. Выехали, выехали. Сейчас может переезд закрыть. Вы же знаете, мы за переезд. Вот, тоже да. Сказали, что не создавать ажиотаж на участке. Ну, это самое, главное. Это самое главное. Потому что иногда устраиваются их даже с целью того, чтобы что-то такое... А иногда еще бывает так, что и, и это самое сонки еще и поджигают, у нас такая уже не Иминируют участки, и тысячи, поджигают эвакуацию, все, все, что. Ой, добрый день, Наталья Григорьевна. У нас вот такой вопрос. Вот тут значит, господин Антон Редькин, он сообщил, что вот один из ä, членов комиссии ну вот, вот сделал заявление о ну, правонарушении правоохранительных органов. Могли бы, пожалуйста, нам его представить, как в директора комиссии, наверное, он зарегистрирован на списке. Да, да. Это кто? кто, -то? кто -то? Вот это отсюда потому что а, мы а, не, а, не а, можем а, а, запомнить, их да. очень много а, да. сегодня. Агапов Николай, а, а, а, а, а, Николай Александрович. Александрович зарегистрирован, все, удостоверение им получено. Понятно, он то есть сделал заявление о право ну, Наверное, да. да. Он, наверное, может считать уст, устной форме. Уст, форме уст... Устной, устной, да. устной, устной форме. Форме. То есть, я, я не получаю. Сейчас да. Да. вот приедет порядок узнавать. делайте, как положено. Это да самое от, от других. Не, давай. Надо, надо медаль какую нибудь это, может, премию какую нибудь чтобы это самое как-то это правда. Не, ну реально это прям прям молодец. тебе при приезде полиции написать по -по -по ПСГ, mm -hmm. сказать, что ПСГ, что я также фиксировал это делать, заявление. Потребуешь, потребует, и хочешь потребовать заявление, должно сказать, что я требую приобщить доказательства в присутствии свидетелей. Mm -hmm. Понял? И звони сейчас пожалуйста. Mm -hmm. поводу уголов. Там есть такая вещь, как называется процедура освидетельства и Я кто это гражданок. Отпечат... Установить, это... находиться на состоянии алкогольного обвинения и так далее. А это ну, должен раз... здесь я сделать или, или там? Я не знаю, это Вот ты сейчас здесь должен написать заявление, попросить у отказаться не ехать в участок, пускать, что ты судебная обязанность присутствует к тебе конкурирование в данном участке. Но заявление ты хочешь им подать в письменной форме здесь? А вот что за заявление мне Заявление поставили. про что... Письменное Скажи, просто... я тоже хочу сделать товарищ наряд. Я тоже хочу сделать выявление, а правда? Так. Понял, После... извините. Mm. Это похоже на какую-то разводку. В охоте нельзя, но он можно... нельзя. Ну тоже же видишь, с двух сторон сбрасывает. Расскажешь, скажешь, что тебе необходимо в связи с расследованием данного законодательного сделать заявление в комиссию, увидеть, что здесь И если эти а, бюллетени соответствуют форме, которая находится в комиссии, необходимо Алло, э, горячий добрый день, горячий день. Самое, смотрите, тут участники 26.01 был предотвращен вброс. Соответственно, не знаю, может быть, вы в курсе уже, но, вот отвечаю, говорю, значит, вброс, предотвращенно, девушка здесь сейчас задержана, ее собираются вроде как ввести в отделение. Я так понял, что она вот с бюллетенями сидит здесь, и вот я так понял, что надо что-то добиться, чтобы какое то особый, ну, и не вдруг и просто так отпустят, мало ли, как, может, какое-то заявление написать, что-то приобщить к делу, какие-то еще вещи. видео да записал, записал я все что смог то есть сам момент предотвратил человек ну ее пока никак не оформляли она она она, ага, она просто по, пока сидит вот здесь как бы под охраной можно сказать ее пока никак никуда а есть человек член, член комиссии с правами существенного голоса от Единой России он как как как раз я предотвратил брос, в принципе, потому что он там как раз стоял, и он, собственно, смог это сделать. Он главный свидетель, в принципе, а дальше, после того, как я сказал, что там, соответственно, это совершено, а сразу все остальные тоже потянули, что там происходит. Я вот только тогда камеру включил, и, собственно, видно там бюллетени были. Я думаю, как, как бы это самое... Алло, как, что нужно делать? Я даже не представляю, как это выглядит. Должно просто... А, да,